Теперь... а мы пожалуй обратно пойдем ты ты еще такой быстрый. А, нет а все понял так крафтим печку камень это был печь Там ее куда сюда. Так работает, ага, все работает. Теперь, теперь мне надо уголь. это не работает, да? А, понятно. Почему это не работает? Потому что у меня кое-что чего нет. Все так вот так. Так. О, заработала! Заработала! Деревесный уголь. То, что мне надо. Так, давай печка еще мне, пожалуйста, этого уголька. Все? Все, что ли? Еще давай мне. на больше. Надеюсь, хватит, хватит, хватит, хватит. Пожалуйста, пожалуйста. Да. Деревесный уголь готов. Теперь все это делаем. С этим делаем вот так. С этим так. так. Четыре. Отлично. Целых восемь факелов. А теперь можно нормально светить все. Ура! Так, э, а че я дурьую, маюсь? Межкаменная кирка есть сломаюсь ну я эту под подопользую пожалуй самое главное в шахте никуда не провалиться поэтому он стоит вот так да, фигищий камня он мне понадобится для чего я столько прокопал и я не, еще не встретил ни одного угля может тут повезет Хотя нет, не буду тратить эти. Сейчас мне надо посмотреть, что там на улице у нас. На улице у нас, наверное, не, не так уж все хорошо. Посмотрю, что на улице. Кстати, кстати, кстати, кстати. Так, у меня хлеб дофигища, но у меня эти голод не тратится. Почему не знаю. Так. Угу. Даваем ресурсы. Только я уже прокопал ни одного уголька. на все, на это да, и кстати, потому что не хочу весь хотя не везде мне уже ночью согласен согласнее. Это же шахту не встретил, молодец полный. Пожалуй, компания на этом день и закончится. То есть уже не на Майнкрафте день прошел. Может повезет мне, может тут что встретится. Теперь поду к себе, пожалуй, не к себе, нет что это положу не знаю что положить не знаю ну и все так что у нас там наверху наверху у нас там пусто наверное я там не проверяю просто мне доски нужны видите у меня де дерево заканчивается землем полно и камни тоже полно но дерево нет еда еще даже не говорю зачем мне на это потратился что, что могу а потом о жертве говорить а, -а, -а, а мне вообще ку потратился, nice просто nice просто nice и как раз сесть я немного забыл ну, сейчас понял палки у меня есть вспомни сейчас наверное может так как-то сейчас я это вроде вроде если не ошибаюсь Лестница делается вот так. А, по-моему, я это не, не делается так. Это как это делается? Что-то затупил немного. Теперь я все не хочу тратить на палке. Но мне не хочется туда туда наружу влазить. Поэтому хотя. Чего мне терять-то? Нечего, блин. Прокопался вниз, блин. Молодец, теперь выйти не могу. И же стеной какой-то. А, ну, ничего не поделаешь. Да ⁇ п, все. Куда факел это поставить? Давай сюда хоть поставлю. Тут светло будет. Так. Надеюсь, ничего тут не слиется. Факелы стоят где-то тут. Покажем, мы тут закроем проход вот этим. Чтобы вода не вылилась если у меня тут поток будет так куда ты ставишь куда ты ставишь стив вот сюда надо ставить так теперь копаем копаем ой ёпсель мупсель. закрыть ёпсель. Ох. Ох. Ох. Ох, понятно Значит, у нас топ -то поток. Нам надо выбраться, молодец, Стив, сделал какую-то дырку тут, а теперь выбраться как не знает. А, вот вход, вот вход. Да, нормальный шахтер, шахтер я просто молодец. Да, не знаю вообще, как там я выбежу, пожалуй, выбегу. Мне сначала кое-что подготовиться надо для этого всего Первым делом у нас крафти каменный меч. Хоть, Хоть каменный. Все каменный у меня. Каменный меч готов. Каменный кирка. А, каменный кирка у меня есть. Значит, каменный топор. Так. Каменный топор. Что еще можно делать из камня? Из э, камня можно сделать вот это. Так, так. А палки закончились. Блин, Пак не быстро кончаются. Но ну, молодец, Стив. Совсем уже тупил. Вот это кладем вот так и вот так не знаю мне мотыка зачем ну пригодится верно теперь берем в руки меч и выходим на у ули на улицу ну, как-то так выходим на улицу сам не понимаю как тут, как тут тут выйти на улицу самое дело зайти а как выйти уже стив потом думает верно ну да все время Стив говорит верно. Что ему еще другое сказать-то? Ничего. Сидим тут. Орешки щелкаем. Да, хорошо. Орешки. Орешки. Орешки. Щелкаем. Орешки щелкаем. Правда же нет. что еще... Ты что? Как-то факелы дергаются, странные види. Эти хорошо прокабал, кстати. Решки Это что-то? Еще с чем-то? Что это такое? Так, так, так, так, так. Те уже набирают обороты. Что это такое? Да, надо камень его ломать. Камень, пожалуйста, ломаю. Так, что это такое? А -а -а, я не совсем пока что понимаю, для чего это нужно. Ну, наверное, это за какого-то мода. И надо добыть. Да ебасте, тут целый класс этого. Какого-то непонятного. О, железо! странный желез только не понимаю для чего нужно а это вообще для чего нужно только не понимаю нифига так пока что давай разбираться поподробнее -по -по если никуда не провалюсь. а шутка я вас затроллил троллил да ⁇ пси молпесе да фиги чего да только сказал, еще да все закончилось. А как мне выбраться потом, а? Ну, как-то будем делать так. Да, Камень. Блин, ты мне мешаешь. Сломаю, пожалуй, его. Потом подумаю, что можно из этого сделать. Так. Да поднимайся ты! Что из него можно сделать? У меня какое-то вот это и вот это, и мы я не понимаю для чего оно. Оно ни для чего, по-моему, не используется. Или туплю. Сейчас проверим кое-что. Если у меня скравится меч, это будет хорошо. А мне ничего не ткравится. Что то сделал, него ткрався? Можно? Или из, из него ничего не, не, не, не нельзя скрастить. Ну понятно, ничего. И все выпадает из инвентаря. Тогда из-за этого что-то скрастить можно? Пример вот это. Все более закинем, закидаем. Так, что это такое? Ага, тоже непонятная хрень, которую я не могу, которую я не хочу крафтить. Интересно, что это, из чего это можно делать? Теперь что с этим делать? У что уже что-то нет, лопат не получается. А что из этой хрени делается? М -м? Пока что я до конца не понимаю. И, зачем это мне и для чего она используется? что до конца не понимаю. так, а что из этой можно сделать? а, мне не хватает. Ну, отлично. И мне тоже тут не хватает. да. отлично, пока пал шахте и нашел просто ничего. просто бро, копатель. Да театр, тут мне тут мешает. Еще, так фак поставить? Так, не заканчивается это. Камень кирка очень долго ломается. Я не понимаю, почему она так долго ломается. Молодец, столько путешествовал, а, дурак, че я, я делаю-то? Так, мне надо факел взять в руки, так, пожалуй, пойду пожалуй, туда и буду копать другую сторону, например, сюда, этим, я и все это дело копать, вот так. Пещер мы забудется наверное. Так, что я делаю? Нормальные. Так. Ой, а это что такое? Нет, будь, лучше камень буду ломать. Так, это это у нас. Эм, а из этого, а я понятно уже. Я уже я уже понимаю. Что тут, эм, молодец просто. Нет, молодец. Землю мне не нужна, поэтому я все это делаю вот так. А теперь я нормально спускаюсь вот так. Йо, тут сколько этого, тут сто, столько этого всего. Я так это не понимаю для чего это все, что ниже спуститься. все хорошая идея. Нет уже ниже ничего нет, поэтому идем на обратно. Обратно. А теперь куда? А, а, а, теперь, а теперь, а теперь наверх. А теперь наверх. Сюда. А теперь плавим. Только чем плавить? Это я до конца не понимаю. Сейчас посмотрим, что из этого вообще получится. А на чем плавить-то? Это что надо подумать? На чем плавить, а потом уже плавить? Все это дело. Да, что-то не подумал об этом. Или какой-то уголь. Уголь до сих пор не попался. И это как-то странно. вообще высоты попадается. да блин, нафиг все это дело, блин. я уже мне. так как, а, вот так это все делается. забыл. заблокирую ты все этим. потому что мне тут повезло. это, ну, пожалуй, я не хочу, чтобы мне был проем. пожалуй, это все заблокирую. и вот так сделаю. так. о, теперь все как надо. здесь спускаемся вниз. сюда. киркаем. Почти сломалась. Идем вниз. Я yeah, факел закончилась. Это плохая новость. по а что? Что я тут только что забыл? Я не увидел. Что-то зеленый бум было А, наплевать ну, Что-то было. Ёпси Ём обратно Я до чего-то, по-моему, дорылся. И это, какая то шахта Пожалуй, без неё без про я никуда не пойду теперь у меня почти сломалась, верно? Да, верно Да, в одиночку тут ходить не видела Что тут можно делать? Хотя один пири упавлю, посмотрим, что из этого получится. Так, куда я захожу в сундук, там нельзя плавить ничего. Так, ложим что-то тут. Поплавить из этого можно? Палки можно использовать! Я не знал, кстати, что палки можно использовать. а Ам... Ну что у меня получилось? А, тогда вот это закинуть. их Несколько этих закинул. Пожалуйста, пожалуйста, перерабатывайся. Перерабатывайся. Ну и что такое? А, я не понимаю, что из этого делается. Какая-то пыль странная. А, наверное, уже из нее уже что-то делается, наверное. Да, Тогда логики не было. Еще такие много. Так, пока что плавится пока что. Я пока что посмотрю, что из этого делается. В верстаке. Так, и из нее, например, можно что-то сделать? Например, я не буду проверять точно, я просто проверю. А, изобок это делается. из-за изобоков делается. А, он делается вот так. Ай, что я Что я наделал? А, ничего не происходит. Так. Че ничего не происходит. И может так? А, м -м -м. так. А? Тоже ничего не происходит. Что-то, по-моему, это без, бесполезная штука. Я не понимаю вообще, для чего она. Вот это у меня есть. А то, блин, я не знаю, для чего она. Ну, что ж, мне ни одного не попалась. Никакого железа. Никакого угля. Только эта штука. Э, привет, э, лимбом. Так, что-то мы приостановились немного. Так, возьму лопату, что нормально, по у меня. А, так, меч в руки, если что? Меч в руки? А, он уже. Пожалуй, я рядом где-то поставлю. Вот так. А я пока что буду ломать вот это. Так, мне доверяют тут земли. Опять это шахта. У меня уже сада упала нам. Не знаю, спускать в нее или нет. Пожалуй, покажу закроть все это дело. Ну начать теперь делать Спускаться сюда или нет я не хочу про профукать все свои вещи я хочу просто не хочу профукать свои вещи у меня сколько-то опыт но я только не знаю самая фишка в том что не знаю куда его тратить сама фишка в том, что я не знаю, куда его тратить. И у меня новости. Не закончилось. Дерево. Поэтому мне придется отправляться туда. Только интересно очень. Что там будет? Да ёб закройся. Тогда будем с другой стороны бывать. Ой, что это делал? Что я наделал? ой ой ой ой ой ой ой Вот так, так, так. так. Вот так, вот так лучше. Так получше Только мне нафиг тут все не стопил, пожалуй. Так, закроем. Так. А, чем это делают? Я же сам выбраться не могу. Шом, дай мод. Дай модерку за подписку, <свист> Плизы. Так, еще пишет это э, супер э, кофе. Он написал торо. <свист> что? что это не знаю, ну, э, наверное, что -то это за вещь в Minecraft. А теперь это было немного отступление, продолжаем играть. чем я мы хотели туда выкопаться. Так. так надеюсь, у меня... Ой- ⁇ просто хорошо получится. О. Так, есть-то, по-моему, у меня ничего не срубило, Верно? Ну да. Ничего не субило. теперь попробуем еще раз. Вот только вот тут. Ой- ⁇ это ой ой ой ой ой, -ой, -ой. Сложновато это. образ -то. Тут копать не хочу. Там тоже. Суду приносить тоже. Хотя по-моему мне мешать наоборот. Поэтому я его перенесу, пи пожалуй, в другое место. И печь тоже. То есть какую печь? А, так, да, печь, печь, печь. Так, так, я забыл, что мне надо кирков все это делать. Так. Ой. Так, так, так, так, так, Переносим все это сюда. Так, это тоже верстак. Так, топор, топорчик. Топор. Так. 9 урон, а мяча сколько, сколько? 5 урон. У этого 9 урон. Охренеть! Какая... Я лучше топором биться. Он мощней. Топорик. А, все, все нормально, да. Э, верстак. Иди у не ко мне. А, а все у меня взял, взялся он в руки. А теперь, теперь, теперь поставим его сюда. Вот. Сюда. Ой, что это делал? Я его я землю выпустил. Теперь, теперь, теперь, теперь, теперь, теперь. Делаю вот так. Ой. Ой, что я наделал, что я наделал? Так, так, так, так. Покажу. Дедкушка. Блин. Так. О, вот, вот, вот, вот, вот. Э, вода прошла, все, прошла, вода. Теперь, теперь, теперь, теперь. Мне нормально, я Тут лестницу какую-то. Смомай, пожалуй, это. Ой, ой, ой, ой. Поставить. Вот. Нет, пожалуй, иди сюда. Вот. Вот сюда, вот сюда нормально. Теперь вот сделай вот так. И я забыл, как делается лестница. А, очень хорошо. когда доспалаешь, что у тебя делается. Так, возьму, пожалуй. мама, мама, мама, мама, мама, мама, мама, мама, мама, мама, это была моя ошибка, что я ее не скрафтил. Логично. А, вот так, так, так, так. Так, пока что посмотрим по сундукам. Логично. Зачем я весь час захожу? У... Создание. мотыги например. Каменная матыга. Один урон отлично, ну конечно не буду бить мотыкой. И я так и не разобрал, что из этого делается, а, -а, -а я понял, что это из этого делается, делается из него вот так, я же верно делаю, или я ничего неверно делаю, блин, у меня не вышло, Облом. это ни для чего не используется, для чего это вот и почему у меня этого зеленый этот? Фигня. Зеленая. А, я сейчас покажу вам. Вот. Нормально, да? Покажу сейчас вам. Я спал покажу, покажу, покажу. Как это делается, не помню. Как это делается. Сейчас покажу, например, вот так и вот так. Вот, как это делается, не понимаю Так, вот и так Это, это ломать землю Так, так, ничего не происходит Так, ничего не происходит я убираем это А это ломается так, Тогда это полная фигня какая-то А, я забыл уже, мне же больше топор не нужен Я могу его сжечь Отлично Точно, я забыл топорик А как это раздел, например, вот это вот это сделать можно? Ну, ну переплавить все это дело можно? Это работает? Нет, это работает, наверное, как... Доломаю, пожалуй, его. А, это не то. А, это не то место. То место это... Тон тут. Тоже не тут? А где, блин? А, это -а -а, было вот тут. Да, че у меня с, с текстурками этого сундука? Ой, уй, уй, уй, уй, уй, уй, уй, уй, уй, уй, уй, уй, уй, уй, Ой, тоже не догадался, не догадался. А тут, например, тут. Тоже нельзя, еб Это над печкой. Это над печкой. Да вс ⁇ это всё -то убираем. топориком будет быстрее, пожалуй. А где мой топор? Топор. Кирка ко мне. Я тоже. И ставлю это куда-то... мама мама Куда-то вот сюда. Угу. И меня до сих пор не потратить этим. Ой, что я это делал? Что я наделал? Что я наделал? Вот. Вот. Что я делаю? Что я делаю? А! Уф. Уф. Это ещё надо, надпичка. Сейчас будет. сейчас будет. Сейчас будет, сейчас будет, сейчас будет. Так. И я угадал? Да. Есть, я угадал. Рано радоваться. Мне потоп. Поток. А что это как-то так делается или как? Или ты до конца просто не понял? такие да ебаный театр тут отлично оставлю пожалуй ой вот на понял я да вот сюда пусть тут саит нет пожалуй туда вот сюда вот сюда ты будешь стоять вот тут так вот штука где-то в руки Дядя, где милая ломать то Ай! А, вот там. Блин, оперный какой-то театр, блин. Творится, блин. У меня протекает земля. Хотя у тебя какой-то... Эм, хрень там какая-то земля ничего <с> что я сказал очень нифига не понял что я сказал так тут значит протекает протекает а здесь не протекает каша протекает блин где то тут да? верно тут не протекает вот. вот тут не протекает Так, уберись. И, и, и, и, и, и, и, будет, все, будет, и, и, и, и, и, Давай, и, давай, и, давай давай, давай, давай, давай. Так. кто знал, что тут вода? Закройся, укройся, укройся, закройся. Что ты еще сказал? Так, пока пожалуй, пока что я это того Выберу пока что. Так, вот то отметочку. Так, убираемся. А у нас сейчас утро. Теперь мне быстро надо очень быстро покопать это, копнуть много этого дерева. Это достижение какие -то. это было мне кто -то ударил ударом мне кто-то будет вот моя землянка так. нет пожалуй я пожалуй вниз пойду нет тем чем, чем? заблокировать камнем пожалуй камень заблокирую камнем и копаем вниз свою шахту Блокируем блокируемся. Вот, наконец-то, выходил наружу и добыл немного дерева. что это не немного, а ну нормальное количество, короче. меня что-то укакнуло и у меня, короче, кто-то ударил. Покушал. Сейчас мне темно, боты сейчас. Да? теперь теперь теперь мне надо скрывать что-то на подобной лестнице делать палочки а палочки делать из этого вот из этого палочки 4 вроде это делается вот так теперь делаем вот так я пока что мне сделал уголь мы уголь, пока не попался уголь, мы будем делать уголь. <с> логично. Как-то как логично у меня. Хотела? Только на чем жечь-то? Жечь-то, на чем? <с> Затроллили. Так, не палочки, наверное, хватит. Вот, вот, вот, Сейчас будет эпический момент, эпический момент. Э -э блин, эпический момент не будет. У меня было, у меня одной не хватает. Я хочу дерево все тратить. Мне не самому нужно. Один. Одну доску. Одну. Потрачено вот столько. А теперь вот столько. Так, теперь теперь эпический момент. Мы делаем лестницу, наверное. Она, наверное, так делается. Да, лестница так делается, да, да, да, лестница. Все, теперь мне не надо мучиться и забираться туда-сюда. Я просто могу поставить вот так. за лестницу. И все. Ой, ты куда поставил? А разве на печь можно? О, открытие. Да открытие, просто чудо. Так, теперь мне надо сделать, на, на, чтобы что-то, например, вот такое. А теперь, пожалуй, не, я не буду тратить, я только одну досочку потрачу. Все, теперь все осталось. И крафищем вот это. Вот не так крафтится. верно? Да, люк. Он так крафтится. Теперь просто заменяем вот так. Никто не упадет на голову. Теперь... Мама, мама, мама, мама, мама, мама, мама, мама, буду смотреть день там или нет все люк готов лестница готова короче все готово как тут стоять мама, мама, тут мама, да? мама, то есть вы говорите, что мне можно поставить еще одну лестницу, да? А, обо я всех истратил. Чудо просто. Пожалуй, тут сломаю вот это дело и вставлю так. А это принесу наверх. Не все, что... Да возьми я обратно здесь, землю эту. Все, киркой постоянно делать, что ли? Или как? у меня не отчитывается, если в шахте, не, не зачитывается это. Так, так, так, так. а, вот мне еще это. Так, у меня не работает ничего. А, могу. Так, так, так, так, так, так, так, вроде все нормально. Верно? Да, нормально. нормально. меня ломается камень, быстро. Да, нормально камень пожалуй не буду особо тратить я просто буду тратить например на это все поставил эти как-то не, не логично как-то мне надо камни будут тратить Про землю потрачу потрачу землю пожалуй это будет тогда круче а не долго копается уже делать вот так а меняем ставим А вот так так делаем угу. с ней никто там не свалится надеюсь просто, просто очень супер один надеюсь Если я говорю, что она э, до э, ломается, кстати неправда она уже бы быстро уничтожилась а обмато то есть на каком-то уровне и я заковался а теперь я не могу юперный Ну где мне факту А, у меня наверху он стоит пояга. Вот вот я откопал, по-моему, все, я пещеру откопал. Теперь я, спо... Теперь я спокоен. Я просто спокойный. Не хочу. А какого хрена у меня короче? Пусть пока что это решит вопрос: факел. Я, пожалуй, дойду Сейчас кое-что сделаю. Так, вот У меня что-то строковенько, поэтому я делаю это. Так, так, что я сделаю? Не знаю, дело, что попало. Я пытаюсь выжить. кого то хрена у меня это не получается. Это супер. Только хватит. Теперь делаю туски, пожалуйста. Поучись. Поучись. Не то, не верстак. Шива. Дверь, дверь. Ура. Целых три? Что? Что за нафиг? Целых три двери. Первый раз вижу. Вот. Как раз так то, то место. Где я полной безопасности? Меня никто не подавать. Пише закрыта. И я безопасенца. Это, ведь верно? Я, пожалуй, я закрою дверь. Закрою, я сказал. Вот. Ух. Там нет дверь в руках. Положу это все сюда. А сундук где, кстати? А, сундук я забыл поставить просто. Ну, бил я. Не знаю, пользоваться этим, пожалуй, отложу. Так, меня стало как-то скучновато, посиделки такие скучноватые, да, скучновато, все как-то скучновато. Я не выхожу на улицу, вместо майнкрафта там ночью как видите, видите, ночь, вот еще есть. Ну и вот. ой ой Ну нормально. Так. Итак, сейчас мы будем это... Хотя мы ничего не будем делать, мы будем просто ждать утра. А потом посмотрим, что будем делать. Потому что дом не Вот у меня голова полностью сломалась. А кстати, и не подчиняются за законам физики. Да, какая-то... <смех> вот сейчас будет полная... Вот. Ой, я сквозь тестик с урки Вот, нормальненько. Так, что мне делать? Да не знаю пока что, что мне делать. Прыгать на месте, блин. Так, пожалуй, никто не меня будет не будет ломать. Двери. О, о, о, блин. Блин, блин, блин. Что-то там что-то, по-моему, есть. Или нет. И ну там, конечно, все видно, но не особо так. так там Не особо так. -то. Вот штуку эту... Ой, ой, как-то не так сделал. Сломать! Даборик. Я сделаю все от меня. Так. так. вышел зайчик популять. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик популять. Отличный митинг не достанет. Супер, нычка! Сенычка, это просто проход такой. Нормально, пожалуйста, закрою проход, а тут пока я выйду. Пока я выйду. А, у меня утро не стало. Ура! Утро? Утро сказал. Да утро. Теперь я пойду... А, блин, а я на острове. Как-то неудачно мне. Делаем. Пока что я добываю, делаю дерево. Тут дерево небольшое. У меня уже ночь. Или у меня облом какой-то. я просто не, не понимаю. Это утро, утро, утро. теперь пока что пошли, пока что утро у меня. Будем добывать дерево. Добло. Короче, всем, кто меня слышит, мы спуск спуск спускаемся к себе. Свую шахту. Ха -ха -ха. Так, закроем. Ура! Так, пожалуй, я пока что посижу тут. И мы, пожалуй, нужно надоело. У меня не повезло, как всегда я, пожалуй, закончу стрим. Да. И спросите меня, а почему мне говорят там, что делают там? Это для чего того, чтобы вы понимали, что я делаю. Да я понял, что идет дождь. колеба уже. Так. Ну, пожалуй, закончу стрим. Потому что Нормально у нас было все. Да, палочка у меня в руках. Пожалуй, лучше самый меч. А, не меч, а топор. Ну, сравнивать с это не баг, или, или, это баг или просто. Зачем делать меч, который на 5 урона, а топор на 9 урона? Зачем? Зачем это делать? Например, алмазный меч, то есть топор, на сколько будет урона? Наверное, на очень сильный урон будет. Да, очень сильный. А теперь мы заканчиваем. Да? Ну, все. Ну, перед этим, как и закончили, мы посмотрим свои достижения. Достижений у нас так немного. Вот столько. Достижений. Мне еще надо. Какое-то достижение сделать. Если я, я это не сделаю. Проверить карманы. Вот. Ну, я сейчас проверю карманы сейчас. Ну, у меня что-то не зачитывается. Я проверяю карманы, у меня ничего не зачитывается. Может, это бак? Ну, вот. Но, мать дров. Рабочий стол. Про... Ура! В шахту. Ага. Пока что тут дофигища да, достижений. Тут не все они. Тут их много еще станет. С этими, например, другими модами. Пока что их столько. Вот. Вот это достижений. Тут много достижений. Так, и загадка. Это вообще не работает. Загадка, загадка. Горячая штручка. штучка. Штучка. Ага, если... Вот я пока, я сам не знаю, как скрафтить. Я тоже не знаю, как скрафтить. К бою готов. Охотник на монстров. Мя М. М. Дачный сезон дачный сезон кто-то пишет вот такие приго природки хлеба насушный. пока что я ничего не понимаю мы можем тут смотреть тут реально карта вся тут даже увидите рестораны все такое и знаете что в чем тупость Видите, сколько тут всего? Видите? Это что такое? Вот разработчики. Почему вы делали то, что нельзя вообще сделать? Ну, впрочем, мы все тут поделали. Ну, и теперь мы заканчиваем все это дело. Заканчиваем. Да. Пока. Пока. Какой-то убор а от стих, стих А, что происходит такое? Ну и все, заканчиваем.